Добрый день, друзья, и сегодня у нас Non Farm, главная новость месяца, которая выходит каждую пятницу, каждую первую пятницу месяца. Итак, до новости остается одна минута, я на нее каждый месяц захожу и а, всегда удачно. Сейчас я буду заходить, а, скорее всего, перед новостью, по движению цены я зайду. А, как помним, я делал такое видео в котором говорил, что если цена какое-то время делает импульсы в нашу сторону, перед новостью, то пойдет она в противоположную. А не всегда это происходит, но в большинстве случаев. Так, я зайду перед новостью, скорее всего, на 2 минуты. Посмотрим, как себя будет цена вести. И а после выхода новости я зайду на откат. На коррекцию от этой новости. Смотрите, сейчас у нас происходят импульсы на повышение. До новости остается 10 секунд, и мне нужно определиться. Видим импульсы на повышение, я захожу вниз. И... Слабенький. А нет, все, цена пошла. Отлично. Видите, по движению цены я определил, куда пойдет нонфарм. Это я уже определяю не раз и не два. То есть, давайте я объясню... Вот, смотрите, сильные импульсы на повышение перед новостью, и новость пошла в противоположную сторону. Такое происходит практически всегда. Сейчас эта сделочка у нас завершится, и я буду сходить на откат от этой новости. На самом деле нонфарм у нас слабенький, очень слабенький, и сделочка может оказаться даже опасной. Давайте пронаблюдаем. Вот, смотрите, очень непонятный нонфарм. Мне он очень не нравится. Нужно было заходить на одну минуту. То есть импульс у нас произошел, но ничего страшного. Я перекроюсь, перекроюсь на откате от этой новости. Давайте подождем. Может быть даже еще эта сделочка у нас зайдет в плюс. Импульс на понижение произошел, но цена пошла в противоположную сторону. После минуты. Эх, давай, давай, давай, давай, зайди. Зайди, зайди, давай, давай, давай. Нет, к сожалению, сделочка не зашла. Очень жаль. Очень жаль. Ну ничего страшного. Сейчас будет основная наша сделка по нонфарму. Ждем примерно еще 3 или 5 минут после выхода новости и заходим на откат. В этой сделочке я буду полностью уверен А смотрите, прошло уже 5 минут после выхода новости И цену все-таки толкают на понижение Это, наверное, самый ужасный нонфарм за все время Но ничего, мы с этим справимся и сейчас мы получим прибыль Я в этом полностью уверен Будем ловить откат вот от этого уровня если цена до него дойдет. Итак, здесь я принимаю решение заходить вверх на откат. Зашел вверх на 8 минут, чуть побольше времени экспирации выбрал, чтобы цена успела отскочить от нашего уровня поддержки. Итак, ждем. Смотрите, цена, к сожалению, пробила этот уровень. Это очень жалко. Я оставлю еще один откат вот здесь. Я полностью уверен в этом инфарме, полностью уверен в этом откате Поэтому можно немножко рискнуть А смотрите, она здесь подошла к области очередной поддержки Сильная область достаточно и от нее должен произойти импульс на повышение Ждем! И вот они, счастливые мгновения. Наши сделочки начинают закрываться в плюс. Отлично. Я покорил нон-фарм. Сделочки у нас заходят в плюс, и мы посчитаем нашу прибыль. Да, друзья, вот видите, полностью живая торговля. Я немножко подался эмоциям, но я был полностью уверен в нон-фарме, Поскольку уже который месяц подряд я получаю с него только один плюс. А Здесь у нас сделочка не зашла, смотрите. Очень странный нонфарм, не как обычно. Таких нонфармов я еще не видел. Цена сначала стрельнула вниз. Цена сначала стрельнула вниз, на понижение сделала импульс. Потом импульс на повышение. Немножко подержалась на этом уровне. Очень долго держалась, потом сделала импульс на повышение до нашей следующей области поддержки. Здесь также она поддержалась, Побилась об уровень. Заключил я здесь сделку на повышение, на откат от этого уровня, но этот уровень также пробился, и цена пошла к следующей области поддержки. И оттуда я уже заключил догон. А я планировал торговать только фиксированной суммой. Я это и буду делать, но это у нас торговля по новостям, в которой я полностью уверен. Можете меня сейчас раскритиковать, но я получил здесь прибыль. Я хотел поставить его банком здесь, поскольку я был полностью уверен, но э, лимит по количеству сделок у меня был. Вот все мои сделочки за нонфарм и смог получить я 870 рублей. Неплохая прибыль, очень хорошая прибыль с этого нонфарма, но я планировал, конечно, сделать больше. Все, друзья, вот такая вот Жесткая торговля получилась, спасибо огромное за просмотр, за вашу поддержку. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пускать следующие видео. Всем желаю всего самого наилучшего и всем пока.